На это виду если человек не работает и деньги его рук то есть потом будет у меня одно вернется как я понял надо эту штуку почитать кстати давайте у нас из время почитаем эту штуку это вот что-то непонятно почему кстати зачем мы это говорим почему нельзя давать деньги э, через руку О, убивает все хорошо Примеры для богатства. когда и как давать деньги в долг. Что за блин? Так ладно. Укласть. Деньги, богатство и удача. Если вы хотите сохранить богатство, удача, деньги ложите на стол. Никогда не держите в руках. Ну, держать можно, отдавать их нельзя. На стол ложить, как я. И мне сейчас хранятся там, горят, что там мутят там магнитом. Как-то так вот. Если эти деньги хранить у злого человека, они впитывают его энергию и вместе с купюрами других забра... забирал себе и все неприятности. На стол ложим и ладно, как-то так вот. Поэтому готовьтесь к этому, что будет так-то работать. В общем, то было интересно. Всем удачи, всем пока. ДНР, РНР, хай там живут, уже, в принципе, я только не пойму. Если вы хотите жить, то скажите Рай Путину, хай, блин, то не слуган, забирает, и все. И...